Вреди, сияющий покой и радость, Мой дух окутает волной, И разность дум и непознанных миров Сойдется и вспыхнет сгусток Рифм и слов, как солнце.